Травку, да. Травку. Теперь желтый. Желтый. Вот желтый. Колесо желтое. Колесо желтое. Теперь красный. Вот красный вертолет. Золото Облачко Облачко, Облачко. Ура! вертолети. Вот картинка. Вот картинка. картинка. И вот что Май! у нас получилось. Получилось. Вот такой вот, все кайяка и